Добрый день, информационное агентство Ледокол. В э, данный момент мы находимся рядом с Триумфом Молом, торговым центром. И сейчас будем э, задавать вопросы людям касающимся Нового года. Э, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы потратите в этом году на застолье, на подарки по сравнению с прошлым годом? Ну, смотря сколько будет народу, и смотря у кого какая семья есть большая, есть маленькая. Ну, где-то примерно 2025 30 вот, так вот. вот примерно возьмем на вот, например, и вот в прошлом году, вот, например, у вас когда было за столь, и вот по сравнению, если такая же семья, такое же количество людей соберется в этом году, а количество доходов, ваши траты на Новый год, они как будут увеличится или уменьшится или может на одном уровне остаются? На ваш взгляд. Ну, я думаю, просто с каждым годом просто цены все как бы поднимаются, как бы сказать. И, и, по, и по сравнению с зарплатами, как бы цены как бы на продукты поднимаются, а зарплаты нет. Ну, ну, в принципе, также как бы, разницы нет. зависит от, за, да, именно, от то цена продуктов. Да да, да, да, да, да, да, как без разницы. Скажите, ваш собственный доход за этот, за этот год, он как, увеличился, уменьшился или остался на, на одном уровне? Ну, я думаю, увеличился, потому что, как бы, сейчас все, как бы, платят налоги и квартиры, как бы, коммунальные услуги, зарплата очень, как бы, маленькая, ну, как бы, стараемся. Так, как вы могли оценить качество продуктов вот с каждым годом? Вот сейчас, вот на данный момент, вот качество продуктов, например, которые на застолье будут присутствовать, как вы могли оценить? Ну, даже смотря, как ты и приготовишь, и где будешь брать там, продукты, есть на рынке, есть в магнитах, как бы выбирать как бы все качественное, ну, желательно на рынке. То есть по качеству пока что пока особо именно планируется на рынке, также получается приобретать, и, по сути, там не повлияет. Ну, как бы, нет, в принципе, разницы. Все, спасибо вам большое за вышло, что. Все, так, если... так, так, также, где можно посмотреть, будет так же вот. Так... Первый вопрос. Сколько вы потратите на застолье в этом, на подарки в этом году по сравнению с прошлым годом? Ну, по -пяти, наверное, тысяч. Я буквально не, не сумма, Вот по сравнению с прошлым годом там как и на траты на подарки, они как и на, и на застолье, как уменьшится на одном уровне или увеличится? Ну, мне кажется, так останется. Так же останется. Качество продуктов могли бы оценить по сравнению с прошлым годом? <связь> Нет, наверное. Такие же продукты, все такое же. Точно не обращаю внимание. А скажите, пожалуйста, ваш именно персональный доход именно по зарплате по сравнению с прошлым год, годом, он как уменьшился, увеличился? Или может на таком же уровне, на ваш взгляд? Ну, наоборот, увеличился, все хорошо. Увеличился хорошо. Все, спасибо вам большое, что ответили с праздником. вас. Информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Решите буквально задать вам несколько вопросов, касающихся Нового года праздника. Так, первый вопрос. Скажите, сколько вы в этом году потратите на застолье, на подарки по сравнению с прошлым годом? Ну, не шибко больше, в принципе, ну, в районе... денег в смысле, да? Ну, в районе 10 тысяч, думаю потратим. Вот по сравнению с прошлым годом, там они как, уменьшатся, увеличатся траты или останутся на прежнем уровне? Ну, думаю, останутся на прежнем уровне, так как цены не шибко выросли, в принципе. Думаю, тем более еще будут скидочки, так что, в принципе, думаю, не шибко вырастут. Как вы могли оценить качество продуктов в этом году? Ну, гораздо ну, лучше, чем в прошлом, ну, по да. крайней мере. Особенно... На, восьмер, на восьмерочку так где-то, восьмерочка, девяточка, где-то так вот, если по 10-балльной шкале брать. Это вот так, вот. так, ваш личный индивидуальный доход по сравнению с прошлым годом, он как остался, увеличился, уменьшился или на одном уровне остался? Да посередине, наверное, где-то так вот. Не больше, ну, так. не больше, не меньше. Ну, да. Примерно так же остался. Ну да, да, да. Может быть, чуть-чуть немножко там повысился, чуть-чуть там. повышение даже было. Ну да, немного. Все, спасибо вам большое, что ответили, уделили время. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы потратите в этом году на Новый год, на продарки, застолье, по сравнению с прошлым годом? Не, не могу сказать точно. Смотрите, вот по сравнению с прошлым годом, там как они, траты ваши, они стали больше, меньше или на одном уровне примерно? На, вот одном на... Уровне. На, на, одном... На, на одном уровне. Как вы могли оценить качество продуктов? Каких? Которые будут на застоле, вот стандартные именно непосредственно. Продуктов вы имеете? Продукты, да. Ну, хорошее качество. Так. Ваш личный доход по сравнению с прошлым годом, он как а стал бы больше, меньше или такой же уровень? Больше. Больше, больше. Стал, увеличился. Да. Все, спасибо большое, что ответили. Спасибо. Первый вопрос. А ваши траты по сравнению с прошлым годом, в этом году они как стали выше, на одном уровне или меньше? На застоле, на подарки? Выше, конечно, однозначно. Выше. Скажите, пожалуйста, а качество продуктов как могли оценить по сравнению с прошлым годом? Я считаю, что стали хуже, продукты. Ваш личный доход именно по сравнению с прошлым годом, как он стал на одном уровне, выше или ниже? На одном уровне остался. Траты всем не выросли, по, получается, на застоле? Траты выросли все равно. Все, спасибо большое, что ответили в деле время. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год, на застолье, на подарки по сравнению с прошлым годом, они как, как увеличились? Стали выше, меньше или на одном уровне? Да, примерно на одном уровне есть. Качество продуктов как могли оценить по сравнению с прошлым годом? Да все то же самое. На самом деле не особо обращаем внимание на продукты. Что покупать, как покупать. Просто покупаем и празднуем Новый год. Вот и все. Ваш личный доход по сравнению с прошлым годом как-то изменился? На одном уровне или выше стало, или меньше? Вырос два раза. Вырос два раза. Все, спасибо большое, что ответили. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год, на застолье, на подарки, по сравнению с прошлым годом, они как, увеличатся, уменьшатся или на одном уровне остались? как изменения есть? Изменения есть. Немножечко увеличились. Увеличились. Как, как, как могли оценить качество продуктов по сравнению с прошлым годом на застолье, которые? Ну, мясо уже в магазине не беру, а под У -у -у. заказ где-то из деревьев. Вот. А так, в магазинах выбора не особо много. Не особо много. Скажите, пожалуйста, ваш личный доход по сравнению с прошлым годом, он как-то изменился? Остался на одном уровне или увеличился, или уменьшился? Зарплата, mm -hmm. то есть индивидуальный доход? Остался на одном уровне. На одном уровне. Все, спасибо вам большое, что уделили время. С наступающим праздником вас. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, ваши траты на новый год на застолье по сравнению с прошлым годом они как э, изменятся, Вы, они вырастут, останутся на одном уровне или уменьшатся? Вы о чем спрашиваете? Я не поняла ваших что? Про... Сколько, Про... Сколько на, новый год? Да, да, на новый год? На праздник. Я не знаю. Вы, вы знаете, я живу с дочек, и поэтому... Дети да, дети команды, Поэтому мы практически... Особо в этом не участвуете? Да, особое участия не принимаем, поэтому не знаю. Кроме <связь> как на стол накрыть. <связь> <связь> столько. ну если да. помочь накрыть, и то они <связь> сами накрывают. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, качество продуктов по сравнению с прошлым годом или с другими не годами, я я годов, она как? И, и качество хуже. Хужество. Качество хуже, да. И молочный продукт хуже, и вообще <связь> все остальные хуже. А цены... Поднимается. Вот это я вижу. Ваш а. доход, именно пенсия, или, может, что, они как по сравнению с прошлым годом поменялось? Нет, как пенсию как получали, было? так и есть. Да? Она не, не выше не стала в этом? Не году? выше, не стала. Пока нет. Вот с 1 января обещает. То пока. Есть, обещает, пока, но пока выше не стало? Нет, нет, не стало. Все, спасибо вам большое, что уделили время с наступанием. Да. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год на застолье, на подарки по сравнению с прошлым году поменялось? Стали, стали они выше, меньше или на одном уровне? Ну, скорее всего, стали выше, а, так как, можно сказать, что возросли цены на продукты в магазине, то есть, напитки, да. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, качество продуктов, оно поменялось? Ну, думаю, да, в какой-то степени, на а некоторые продукты а, стали как бы... При производстве затрачиваются более как бы, <плохие>, плохие компоненты, поэтому остатки, что много продукции. Так, ваш личный доход он по сравнению с прошлым годом изменился, он стал выше, меньше, или на одном уровне также. Ну, на ваш взгляд. У меня доход. Так, на какой а, доход. Скорее всего ниже стал со временем, пониже даже со ну, да. Все, Спасибо большое, что уделили время. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год, на подарки, на застолья по сравнению с прошлым годом поменялось, как-то стало выше на одном уровне или меньше? На одном уровне. На одном уровне. Качество продуктов как могли оценить по сравнению с прошлыми годами? Отличное. Ваш личный доход, он как поменялся, по сравнению с прошлым годом, индивидуальный? Нет, не поменялся. На, на таком же уровне остался? На таком же уровне. Все, спасибо большое, что уделили время с наступающими праздниками. Да. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год, на подарки, на застолье, по сравнению с прошлым годом, они как изменились? Стали выше, меньше или на одном уровне? Ну, как-то я не очень сильно тратил, но, но немного я больше потратил, типа, я решил так сделать немного больше. качество продуктов как могли оценить по сравнению качество продукта по сравнению с прошлым годом но как по мне ничего не изменилось в принципе только цены подорожали ваш индивидуальный доход поменялся по сравнению с прошлым годом стал меньше выше или на одном уровне да я в принципе не прошу денег родителей типа я сам как то пытаюсь сделать накопить все самостоятельно то есть пока ну да все спасибо вам большое что уделили время ответить на поющим праздником с новым годом Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год, на подарки, на застолье, по сравнению с прошлым годом поменялись? Как-то стали выше, меньше или на одном уровне? Ну, стали выше немного, потому что у меня появилось больше друзей, больше общений. и надо раздавать подарки тоже, дарить им. Качество продуктов по сравнению с прошлым годом, оно поменялось, как на ваш взгляд? Ну, да, поменялись. Как, а в худшую сторону качество или на... В лучшую сторону. Продукты качественнее стали получается, да. правильно? Так. Да. Ваш индивидуальный доход по сравнению с прошлым годом поменялся как-то? Стал на одном уровне или выше, меньше? Стал выше. Повыше даже доход? Да. Все, спасибо большое, что уделили время. С наступающим праздником. Да. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши траты на Новый год, на подарки, на застолье по сравнению с прошлым годом поменялись как-то? Стали выше, меньше или на одном уровне? Ну, скорее всего, поменялись, потому что цены увеличились, вот, и, значит... Траты, естественно, Да, стали. конечно. Как вы могли оценить качество продуктов, она по сравнению с прошлым годом? Ну, они За немного который... похуже стали сейчас, и вот, когда ты покупаешь, уже более просрочка встречается, поэтому хуже. То есть нужно прям лучше больше времени тратить на то, чтобы выбрать продукты. Получается, отобрать, проверить. Чтобы получше было, да. Ваш индивидуальный доход измени, поменялся как-то по сравнению с прошлым годом, стал на, выше, меньше или на одном уровне? Ну, немного выше стало, Нет. чем в прошлом году. Немного выше. Все, спасибо вам большое, что уделили время. С наступающим праздником.